Стоит, оно, так оно стоит. здесь заниматься? Его это это ждется взвешивали, сотрудникам полиции. Выглянув правонарушение. Пойдёте, я вам покажу мультики, все, что положено. Вы же не смотрели даже. А так, уважаемые, уважаем, а почему вы нарушаете ну, они, могут Натойте, пожалуйста, не не они мне вот пожалуйста. пожалуйста, садите, ну, дайте просим. что я а? Пройти, дайте, что пожалуйста. Не стойте на проходе. что, что ли, оборудовала? А? Магазин закрыт. Я сейчас все, что ли оборудовала? тебя че-то средство применять сейчас. Да ты да. че? Да. да. Закройся, Ч -ч -ч -ч -ч Не трогайте ее за руку. Пусть она не трогает. Не трогайте. Сам отойдите. Что схватили? Не трогай меня. Что схватили? Не трогай меня, я тебе Оставь, оставь. Я вам разъясняю, что вы имеете право снимать. А, Заходятся оперативные сотрудники а после, понимать, после да. предоставления вам документов. Сначала да. восстановить съемку Я вопросом и определить вам документы. Вы сейчас препятствуете деятельности Они журналиста? На момент предоставления документов надо его убрать. Писать заявление будете или отказываете? Протокол писать принятия устного заявления. МВД в рамках 736 приказа. Вот сотрудники МВД. что вам? Протокол сказать? принятия устного как заявления. Как вы-то кто такие? Пишите. Скажите пишите. нам. Или вы писать не умеете? Давайте вспомним вместе. Федеральный закон номер 3, статья 5, пункт 4. Что разъяснилось, что видеосъемка сейчас должна быть приостановлена, так как здесь находятся сотрудники оперативных подразделений. Представляться будете? Зачеми да. да. было зафиксировано под видео. Ну прекрасно. Представляться будете? На на основании закона, а Полиция, на страны, представьтесь, к гражданам представьтесь, к обращались. Причем полиция. Я не знаю, кто у вас, как официально, И что, я не знаю, что ну, за что? два тела приберлись. Знаю, непонятно, на каком основании вопросы. Сейчас полиция приедет, вперед. Сейчас представится, отказываетесь? Очередной Сейчас, замедлительно представится. я задам вопрос, отказываетесь? Да нет? И что, я тоже занят. Как ты ты, ты подошел отвлек, меня был занят. Не, не ты, ты, а то что? А Ничего, пойдем, пойдем, ну, пойдем, пойдем, пойдем. пойдем выйди поговорим. Я сам собираюсь. Пойдем выйди, поговорим. Идем с другом своим, выйди и говори. Учок. Ну какой, а? При исполнении еще. Его надо закрывать вообще. От слова совсем. Вот это вот видео будет отправлено вашему руководству. А, а ты будешь уволен. Краны, деятельность, ты что не нарушаешь? Уверен? Особенности с вами пошли выйдем. Будешь уволен. Чтобы по юнским событиям их распекачивать ехать. Они волну загоняют на весь сам секьюрити-директ. Ничего не попутали. Подходит какое-то тело непонятное. непонятно, Вопрос задаю, сам их не представился. И мало того, не представился. Там же четко написано, да, что должен представиться полицейским Конечно. и другим гражданам. Вот это для кого написано. Статья 12, это какая-то там детективная деятельности, что ли, да? Лишиться. Можно привлекать административных правонарушений за то, что не представился. Привлекали уже. Замечание не реагирует Нет. он. Молобол. Не Трогай же, вы же не покупали. Что это такое, Что это такое было? Что это такое было? А мы не унесли. Так пусть он стоит, пусть его Само здесь заниматься, ну, это, это, это, не ж... не это не ждет взвешивание сотрудников сотрудникам полиции. Его Пойдете, я вам покажу мультик, все, что положено Вы же не смотрели даже. Пойдемте. Так, уважаемые, вы, вы, вы... почему вы нарушаете закрыть они это... мне вы... Придите, вот запрещают, не дают, не просто Сойдите, пожалуйста. Да, пожалуйста, сойдите, дайте пройти. Пойдите, дайте, пожалуйста. Пройти, дайте, пожалуйста. Не стойте на проходе. Ты что творишь? Ты что Магазин закрыт. Я сейчас что У тебя сейчас. Да ты Закройся, а! Тихо, не трогайте её за руку. Так, так, так ну, сам, ну, не трогайте. трогайте. Сам отойди, а? не, не, от от не трогай меня. Чего схватили? -то? Не трогай меня, я говорю, сегодня, Оставь, оставь. Ты совсем, что ли, должен полномочия выставить? превышать, Какие да? полномочия? Свои! Вы знаете, что магазин закрыт? Отойди от меня! Магазин закрыт, а вы здесь находитесь в ясно или нет? Дистанцию держи. Вы держите дистанцию. Отошел от меня. Ещё свидетели есть. Что? Попору не трогай. Тайди, это все. А зачем вообще трогаешь? Чего ты за кабру ты хватаешь? Кабру а? нельзя трогать. Чего за кабру ты хватаешь? А? Это зря вы. Чего за кабру хватаешь? За кабру, говорю, чё хватаешь? что ли? Я сам к ним позом подошел. Чего за кабру? Давай, давай, давай, давай, камера, ты, ты, ты сейчас дам. Куда ты пищит? Заказ у отойдите, магазин закрыт. А мы еще раз говорю. Руку. Мы не расстроены, как сопротивление. Руку убери меня. Туда, пройдите. Че, надо, что? Пойдешь, Усиление вызываем? Усиление, вызывает. На полицию, что я Пройдите заказ в линию. Заказ в линию, пройдите. Я вам еще раз говорю. Руку. Заказ за в линию. Сейчас первый будет предыдущий. Заказ в линию, туда пройдите. Бери. Я тебе еще раз говорю. Пройди. Руку. Заказ в Вот бед. Где как уборзик, да? Чех электронный здесь сейчас. Здесь черт. Заказ сюрини пройди в магазин. Здесь черт. Вот показываю сейчас. Вчера показываю. Рукой не трогать человека. Касса у Ленин я еще Не в магазине, незаконно, 21 минуту. Вот, а ты превышать должностные полномочия имеешь право? За Кобуру мы не ничего. трогать надо было, человек. Да, да ты, ты уверен? Он сам Ты уверен, что его трогали за Кобуру? А да, вот это А если окажется, что нет, ты мы будешь труба, балаболом? Ты балаболом будешь? Чего молчим-то? Пишем заявление. Че трусом оказался что? Да. Ты мужик Брана, или трус? Да. Ответь на вопрос. Или ты баба какая-то? Чехи имеют. Здесь все. еще камеры, вот они пишут. Да, И да, они да, прекрасно да, покажут, да, что да, его не да, трогают, да, да, да, трогали. кобуру. Да, трогали. Ты будешь балаболом, понятно? Такая ситуация. Гражданская <связь> 15-40 злат претерзает. <перетрешься>, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да незаконно. Да, ты была был, потому что. Поэтому ты говоришь, что незаконно. За удар еще ответишь, пах. О. Слышишь, что говорит? Мы угрожаем персоналу. Балабол еще оказывается. У нас все фиксируется. Есть возможность кого-то еще по 203 УК РФ пойти. Рубаху еще будет, да? Ты в курсе, да, что у тебя было нападение-то на человека? Удар в пах. Я в курсе то, что вы меня сейчас пытались. Представь. За что? А ты, ты уверен? Скажешь? Уверен. Я не буду с вами да? общаться. Ну, ну, вот отойди от, вот от меня. Вот отойдят меня. Да ты что? Да ты чё? Грубить тебе не надо. Крышой тот тухлопритон здесь. А то, если, а если и буду с тобой так разговаривать, я что ты мне сделаешь? Это решит да? я. У тебя нет полномочий применять физическую вот, вот ты стой полиция. вон Ник там, у своего напарника. Здесь вот ты вот стой вы у своего напарника там. Вот вот вот и, и не, не, там. И да, не подходи да, к нам вообще. телефоном. Оборзевший уже совсем. Уволен будешь. Хорошо, успокойся, Пойдешь мести улицы. Улицы пойдешь мести похудеешь заодно. Сбросишь лишнее сразу. Вот опять Ансисуриту. Вот еще по июньским событиям с ним предстоит разбираться. Был другой экипаж, Думская, 4 в июне. Сейчас мы видим э, Быков а и Зан Сисуриту, не побоюсь этого слова. Вот Которые, как всегда, превышают полномочия. так сейчас э, Кириллу Яковлеву, э, журналисту СМИ «Росдержава». Э, был нанесен удар куда? В пах. Удар в пах. Вот этим, вот этим Вот этим Фонат вот там, телом, который приехал на вызов. Привы, превыше свои себя. должностные полномочия. Что вы стоите здесь провоцируете? Отойди от меня. А что тебя отойди меня отсюда. Прошу? Отойди. На не надо отойди. Не надо а то, текать, отойди, от на на отойди от меня. На кассу отойди. линию, отойдите. От отойди. от меня. Отойди! От магазина выйдет. Отойди от меня. Куда, пожалуйста, пройдите. А что еще сделать? На вы колени подрушаете. тебе не стать тут, а? Ну хотите встаньте. А еще что сделать? Стали... Еще что сделать? Сделай что-нибудь? Отойди от меня. Сделай что-нибудь. Отойди от меня Сделай что-нибудь сделай что-нибудь. Отойди от Сделай что-нибудь. Что отойди, от что отойди от меня. Неадекватное. Еще что скажешь? Что еще скажешь? Родной. Ну? Много чего могу сказать? Ну скажи! Отойди от меня скажи. вот туда. Не отойди, отойдите. Да? Уважение, да. заслужил? Заслужил? Да? Побойсь его. Да ты че? Да? Прям уверен? Точно уверен в своей правоте? Я к вам обращался вообще, нет? И я что? А, я, а я к тебе обращался, ну, когда все, ты подошел, ими. когда приехал? Вроде тоже нет. Страшное тело. Блин. Будешь еще оформлен за нападение на журналиста. Ну, Понял. Владение оружием. Да а ты обидел. че? Точно что ли? Да? Ха. Удар то в пах ты ему нанес. А вот не. Ты уверен, что я не хотел не завладеть? Вы оба пойдете по уголовной статье, если это будет ложь. Оба пойдете. А вам не советую покрывать его. Поговорить правду лучше. Помогли они, короче, тухлопритонщикам. Иначе вместе с ним Крепетки пойдете повести. по этапу. А я же тебя забыли спросить, куда нам заходить. Ты ты ты ты как ты как как? А ты почувствовал я на себе? Ты на себе почувствовал, Слушай, а что ты считаешь, тебя тыкнули. Что есть спец спец да контракт. ты что? Да, я вас приезжал? Да. Да ты че? Да. Да? Да. Ну а превышение полномочий, чтобы okay. не что превышать полномочия. На основе да? ничего. Что на ничего? На основе ничего. Что на ничего? Ничего, рот закройте свой. Ух если... ты, Серьёзно? какой еще, а? Рот закрыть ему еще тут, а? Ты много уже наговорил себе. Вам все-таки нужно было вам где-то там вдвоем с да, приятелем да, да, покурить да, да. и спокойно дождаться пока полиция... Будь умнее, вон стоит а, молчит. Не, напа не нападать на а журналиста. Ты помолчи и все, не провоцируй. Вообще, ты должен быть стрессоустойчивый. Должен, У тебя должностная инструкция такая. Быть стрессоустойчивым. Возьмите а ты не стрессоустойчивый уже. Конечно. Ты должен быть на улице, улице мести. Особенно зимой. Хорошо. Лопатой грести, снежок. А вы где должны быть? Я на Мы своем решаемся, месте. Ну все тогда, хорошо. Ну, то, что персонал нападает при активном содействии вот этих неизвестных лиц. Это, конечно, и на горячую линию будет э, звонок совершен, перекрестка самого. И видео обязательно выйдет. Вот. А Санси Суриту, директор, отдельный разговор. Отдельно. Уже давно очень хотелось поговорить с руководством. Скоро это произойдет благодаря вот этим двум неадекватам, которые сегодня сюда. В первую кладут. очередь, вот он. Неадекват. 2, прибыли. У меня есть таблеточка, чтобы успокоиться, чтобы снять стрессоустойчивость. Не хочешь выпить? Я вам все сказал, я не провоцируюсь. Хорошо? Иди вот туда, вот там и стой тогда, чтобы тебя не провоцировали. Нет, ты пить а хочешь? ты должен быть стрессоустойчивым. Хорошо, У тебя не должностной инструкции это прописано, ты четко. Не надо, да, а ты почувствовал ты сейчас ты на себе, космонавт что тебе тыкнули? Вот смотрите, я второй, стою, да. вот он, да я прекрасный. и я ему тыкнул. Докоснулся до него. Вот, то есть прям Ты что, бредишь, нас, что ли? Кроме, а, вот этой... Ты что-то принял, что тебе кажется, что а я тебя тыкнул? Что? Вот иди отсюда, что? отойди от нас. Былось. Была целая телега с креветками маркированными. А, и ставший кассир, а, вот у них Еще люди какие-то прибыли. А, как Почему-то не Такое оружие. Это они так набрали. Нехорошо брать. У нас есть видеофиксация. Фиксация Будет на них написано заявление о превышении полномочий. Напали на журналиста. Вот эти двое. На журналистов. Удар был напали. в пах совершен. В вашим человеком. И снимешь побои. Вот ждем сотрудников полиции. Какие Хорошо. двое неадекватов Нападают. Учеют. Вот А что хотят, хрен знает. Какие-то бозы у вас, многие в анскьюрите, а? Чем сказано? Не обобщать. Я сказал ноги. Не надо обобщать. А почему не обобщать, если, если вы Юни на Думское 4 превышали полномочия. Если сейчас приезжают, превышают полномочия. Не что? Не хочешь представиться ты? Кому? Если вы видео выключите, я представлюсь. А должен? Вы, вы мне не нужны. Вы на, на меня противоправные действия не совершали. Вот этот вот человек, вот это тело, на, совершило на, нападение на, на журналиста. Это момент, тело, для меня сейчас это тело, которое совершила нападение на журналиста при исполнении. Вы не представлялись? Обязан? А Вы... ты у меня спросил, кто я? И что дальше? Что дальше? За... Ты за... выяснил, по какой Без причине законов... мы здесь находимся? Закон... Ты, закон... А закон... ты выяснил? Законы... Законы... Ты выяснил это? Ты выяснил? Спросил вы у нас. у, вас у, есть у журналиста. Да, да. Кому я должен представить себя? А а? Кому понимает, я должен представить? А? Кому я должен представить, что я это журналист? Ну вы сказали, вы журналист? Я сказал да, ну, я не ну, отрицаю. Кому, Кому, Кому я должен есть? Вот, ага. вот когда охранник, например, какой-то представится, тогда он будет понимать, что он с представителем чоп общается, и тогда свершится, он тоже представится. Все в рамках закона. Ни разу не превышает должностные полномочия. Никто не превышал. Ты уверен? Закрой свой рот, Снимать понятно? Как давайте не будем если, грубить. Потому что веду ты уже много фиксации, наговорил грубить. тут. Грубить не будем. А вот кто, кто ему грубит? Нападает. Он меня нападал Тоже на меня. Вы... И я имею полное право как сейчас с ним так общаться. Полное право. Нет. Был совершен нападение на он журналиста. Он журналиста. А удар в пах был совершен. А он говорит другое. А у нас еще есть вот эти видеокамеры, которые будут изъяты. Ну, наверное, это не просто так, но последствия чего-то. Последствия ну, чего? На да? ну, я что, дурак? Не знаю, я я впадлу чего, по-вашему, дурак? ему здесь долго быть. А дурак или Потому нет. что... Вместо того, чтобы здесь э, ждать сотрудников полиции, ему легче э, устранить кого-то отсюда, чтобы не ждать сотрудников полиции. Хотите, я, я вам я скажу, взял? почему дальше, мы здесь находимся? Вы взяли? Вот как вы а думаете, что вот это? Другом, что, о, долго что здесь Как вы думаете, что вот это? Это магазин закрыт. Я не я спрашиваю знаю. про вот это, внутреннее. А вот про это, то, что у меня в руках. Ну я откуда знаю. Что у вас в руках? По этой причине мы здесь и находимся. После закрытия магазина? Все верно. Были вызваны сотрудников полиции. Мы обязаны, мы, обязаны, мы, обязаны, мы обязаны по, дождаться, по закону дождаться да. их здесь, на месте происшествия. А вот это этому. тело сверши... препятствовало. В смысле, Нет, вот вот он напал на меня. А он вот напал это на тело меня. напало на журналиста. правонарушения, Почему? которые мною были выявлены. Они помогли... Они багажника. помогли... Да, у нас мы по сейчас паре. с более адекватным человеком разговариваем. Препятствовали, да. Ожиданию полиции? Конечно. Нет, препятствовали сохранению да, предметов, административных... Вы договоритесь, права, Нарушения. Они помогали вырвать, вырвать персонал, часть товара. Не полицейский просил. напали на персонал, а мы его... Мы парам. напали? Конечно. И, а ты сейчас... не маркированный а, уезд. каким то образом. Тоже да? подпишется по 306. И ветки вы куплены были? Какая разница? А ты знать не можешь, Конечно, были хорошо. куплены или нет. А я их хотел приобрести, дна, а ты мне помешал. Да помогать, помогать, какая разница? У нас эти креветки. закрытия Я могу ее в любое время приобрести. Да я так вы скажу. Взяли? Потому что. После закрытия нет. Потому что. Да? да. да. Точно уверен, а где У нас тут есть такие стенды, которые можно приобрести дистанционно сейчас. Тенды приобрести дистанционно. Конечно, Просто через приложение через приложение, перекрестки. Просто берешь и покупаешь. Все, даже кассир не нужен. Мне просто-напросто кассир не обязан. Все из Ansecurity, походу, директ ходят в магазины по старинке. Вот так пишедрадом. А уже рядом вы есть. на машине в магазин заезжаете. Что не про это да? разговор-то. Как -то вы вообще нормально как-то объясняете. есть, как -то выделили, есть мы не можем сейчас можно уже нормально. Не важно фига... понять. Да, вас. В банковской карта списалась оплата. Вы как-то вот разговариваете, сами понимаете, а то, что остальные, не важно, да? Ну, извиняемся, мы не будем образованием кого-то ну, а еще заниматься. Это, извините, должны как-то. Образованием не обязано конкретно кому-то давать создания. Уж если непонятно, то свой мозг мы тоже вставить не можем. Себе? Вот в дело. Нет, другим людям. А кто-то просил? Ну, кто-то не понимает чего-то. Вы хотите об этом поговорить? Вас это беспокоит? Господи, разговоров об этом... Не, ну, звайте меня проще. Три года, видимо. Не господи, я не господи. Да ты это не понятно. Конечно. Вы своим коллегам, блин, далеко от него. От кого? От него. Да, от, до него. От господа? До господа, да. Взрослые люди, видите как. Вот, взрослые. Это люди, вы сейчас да, про себя, себя что ли? Как хрен э, знает кто. Ты первый начал, ты сейчас про себя, да? Детский сад. Что за, за, за плен, это как гийский голосочек? Что за плен донеса? это как ее? Что за гийский голосок был? А, Ельцина Горбачева, можешь ну, у вас, копировать? Конечно, да. У вас, да. У вас-то это самое, да, которое того, да? С вами так общаться надо, чтобы понять. Ну и что, из дежурки звонят, приехали, и где? Что? Кто? Не надо ходить, кто? Почему? Ну, потому что вы задержаны до приезда полиции. Да? Я да. до приезда. А вы имеете право задерживать? Конечно. Да? да? Я вас огорчу Это ваше субъективное мнение. Это у вас должностная инструкция прописана. Читайте законы. Да? Конечно. Вы их плохо знаете, ну, это Мы поговорим об этом, когда вы у полицейского спросите, он вам доходчиво... Задерживать принят, имеет право задерживать только сотрудник полиции. полиции. Нет. Но не вы. Имеем права Не имеете права. Давайте не будем припираться. Вот давайте не, не будем чушь нести. Слыша, Сейчас полицейский. Не Сюда-сюда. И, и вы поймете свое. Без... Надо вы не Прики надо ходить туда-сюда, магазин, к тому ну, закрыт. Конечно. Надо. Вот и этот, короче, встал. Что, на прогулке находитесь? Вызвали по Литву. Клоуны, говорят. Может, ждем, ты увидишь, клоуна. Я вам увижу, как клоуна. 50 минут не проходит да. незаконно, ничего что сказать. Какие-то детские у вас из речей не а шлепят. Ну, а вся какие, про клоуна. В захотелось, наверное. Потому что вы себя, как клоуна. А по вы? моему мнению, представители вроде бы чок ведут себя, как клоуна. Алло, а вот так нам никто и э, не идет никаким образом. Нас здесь э, представители ЧОПа зажали в одном секторе магазина втроем и не упускают. Где, где полиция? Где э, обеспечение законности? Какой Колом, э, 15, корпус 2. А где находится никого нет? Вот я вам, заявитель, звоню. Ну да, но представители там какого-то непонятного. Сотрудник, сотрудник а, на улице нед, каким-то образом вон, попали в магазин. Недожурналисты. Это уже оскорбление. А как пытается? Да что? Что? Да а недочопа это не журналист. Ну, не, потому не что вы недочопы. Недочопы. А? Сотрудники не Да. Ага, не до Которые еще не представились даже. <свист> Кто не представился? Не Ну, это мы разберемся как-нибудь. Ваш профессионализм, мягко говоря, Во что желает, же? оставляет желать лучше. Ваш тоже. Мягко Во говоря, да. очень. Ваш тоже. Ну вы там с кем-то друг с другом контактируете, контакт-бар? Сейчас узнаете. Вот спросите, можно ли мы вас задерживать. Здравствуйте. Здравствуйте. Командир Владимирович. Командир Владимирович. Командир Владимирович. обращаться к вам как? Просто командир отделения Великтов? Просто, просто, прапорщик. что был был Просто правда. Я не обижусь. Вы с патруля-постовой? Да. Ага, так мы вот вызывали 102, да, позвонили 102. Ну и вы, я понимаю, тоже, мы носили нашу. Так, слушай. А, я заявитель, я позвонил 102, сообщил о нарушениях, о товарах с истекшими сроками годности. Так. Это было еще где-то, наверное, пол 11 вечера. Ну, у вас очень А, нет, здесь перекресток. Он вам не точно адрес, правильно? 15, корпус 2, как в МИГе отзыв у них написано. Так, вот. И нам здесь нужен кто-то компетентный да, для составления протокола осмотра места происшествия. Мы для этого вызвали, собственно, сотрудников полиции. Но я уточнял оперативно-дежурный телефон, что кто-то нужен с полномочиями делать осмотр места происшествия. Тогда, сейчас только оперативник остался, потому что. О. Кроме всего прочего, за это время здесь, ну, судя по всему, неострый СБшник или кто из представителей торгового предприятия. Нажали на тревожную кнопку, прибыли двое представителей. Вроде ГБР, они не представились, они обязаны были представиться. Совершили вот нападение на журналиста. Могу представиться как журналист? Есть, они ему э, удар в пах нанесли, они, э, э, тоже, один из них напал еще на меня, пытался вырвать у меня принадлежащий мне телефон, uh -huh. Samsung Galaxy A51, вот этот, uh -huh. который в левой руке держал. И э, часть э, предметов совершения административных правонарушений, они помогли старшему кассиру вырвать у нас, была еще одна телега с немаркированным товаром. Заявление в осенью, я так понимаю, будет. Конечно. Да, заявление будем писать. Вот... За превышение должностных полномочий, за нападение на журналиста. Вот на меня вот этот э, неизвестный человек. Напал. Вот этот, прошу, На меня вот, вот этот вы человек находите, напал Он и совершил мне удар... А вот а, мы вас, как мы вас полицию, обязаны... Помолчите иногда. уже, а! Позвонили, уже, правильно? Почему вы затыкаете это все? Что, часть что, мы с, с ним сейчас разговариваем. Когда его спросят, тогда и будет отвечать. скоро закрывается, но мы вас дождемся, мы обязаны вас дождаться. Сейчас мы разговариваем с сотрудниками полиции. Приезжает Пускай ждет своей очереди. На него посмотрел, спросил, что? Его не спрашивали. Что вы говорите? Да что вы говорите? Это я по... Мы показывали на него. И что? А? что? Ничего. Он не ничего. Не объяснил свою позицию. И вы тоже молчите. А вот это, Сами молчите. Ух ты. Ух ты. Ух, а если ты. не замолчу, то что? Да ничего. Ну и все тогда, и стой дальше. Сам стой. Можешь посидеть, попрыгать. Это дело твое будет. Тоже не острый, да? А вы? Ну скажу. Наверное, тупой. Сам тупой. <смех> Сам Ой. Оскорбился? Нет. Ну и все Тебя тогда. Я Вот и стой. В ответ на дальше. оскорбление. Вот и стой дальше. Молчи. А что он так смотрит? Познакомиться хочешь, что ли? Я с мальчиками не знакомлюсь. Вот ты тут то. А что будет, если нет? Выключи камеру. А что будет, если не выключу? Будем пообщаемся. Ой, а ты мне нужен, что ли? Ну и все тогда. Сам закрой. Сам закрой. Сам закрой. Воняет от вас уже. Отойдите, держите дистанцию полтора метра от меня. Рулетку возьмёт. Держите дистанцию. Может заразиться больным Да, заражусь еще. Как ты стану? Ну, возможно, да. Станет. Значит, если я в поле, значит, смотрите, нужен человек, который может это зафиксировать. Соответственно... сначала вот обеспечься задержание кто нападал. Ну как никуда не денутся, У нас нет их данных, они не представлялись, не показывали э, карточку, личную карточку отправили. Вот этих вот, да, вот двух молодых людей, которые, да, приехали, вторые, да, они могут уехать, а вот вот эти вот граждане, Спасибо, вот эти вот, которые напали на журналистов, они вот остаются этот, на другой, месте. Который, э, вот он. Это мое, это, соответственно, Александр Александрович. А это ваше? Вот это мое, а, а всё, это, про это про его. Я понял, это потерял товарный вид. Да, это, это товарный вид, просроченный... это просрочка, это качественные продукты, которые это они будут отвечать за качество отвечающих. Это вот маркированный товар. Это ну да там товар потерял органические свойства, тут все ягоды с плесенью. А до этого, там вот эта вторая была, когда там что находилась. Там были креветки, которые без маркировки, без срока годности нету. Ни даты изготовления, ни срока годности, вообще мороженого? ничего нет. да Ну вот как раз вот эти двое, по моему мнению, преступников, вот эту телегу и помогали представителям торгового предприятия вырывать. Сначала пришла старшая кассир, вцепилась в эту телегу. Мы ей начали говорить, что не надо у нас пытаться вырывать эту телегу, потому что мы вызвали сотрудников А полиции, можно ее, кстати, сюда позвать старшего? А старшего. можно об, сюда позвать? Административных Старшая кассира. А Но вот эти два, по-моему, Или не она не убежала, убежала уже? Домой ушла. Домой ушла? Вот а это как, как это она ушла домой? Помогали вырывать... Каким образом она ушла домой? Чувак, а работал, да? нет, Вызывайте нет. ее обратно, да, потому вот, что это на это нее будет тоже идет. писаться заявление. А, да, да. И, в общем, а, да, да. вот этот на него напал, вам надо. а этот на меня А на просрочку продавать вам Он тоже надо? Интересно, какая она возврат собралась тогда делать? Куда это она Позвонил домой да? Зовите ну, своего да, старшего кассира едет. обратно. Приедет Вызывайте ее. Надо, и, надо. и что надо дальше? Что дальше? Да ничего. Мы... А что вот а того... ты так разговариваешь с а покупателями? Кассир, она должна была здесь быть. Шел, а лучше, а лучше зам. Зам. Вызывайте кого-нибудь сюда из руководства. Вызывайте. что а так смотришь? Которые... Просрочку продавать вы первый, ответить, ответить по закону, как что? Трусы? Там сейчас мне ответят, мне нужно будет обратно в Москву возвращаться. Нет, с Богом. То есть они все это ну, в суде собираются. Дальше, а... да, так что будем вызывать какое-то из руководства тут, или будем так смотреть на меня? Будем так смотреть. Да? да? Острое, еще, да Сможешь да, долго не моргать-то? Сможете. Сможешь. Уважение заслужи сначала. Сможете. Сможешь. Уважение заслужи. Сможете. Уважение заслужи. Сможете. Уважение заслужи. Просрочку не продавай. Я вас поздравляю. Сейчас вы здесь никто. Да? Ты уверена? Да я думаю, ты. Ты уверена? Никто. уверена. Молчи Ставь лучше. Тебя, ничего да? не говори Ставь лучше. Закрыть. Молчи. Ты будешь уволена. Вы. Ты. Ты. Упрощает, ты. Вы. ты. А может, стоит мне сказать «вы». А, а что, что мне мешает тебе обращаться так, на «ты»? Красиво. Что мне мешает? И что мне препятствует в этом? Тогда «вы» было бы. Что? А ты что, какая горзая? Скажи. Почему ты такая горзая? Вызывайте сюда руководство. Вот все спрашивают, там человек 500, почему ты такая горзая. А вот это... Не могут понять. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам разъясняю, что вы имеете право снимать. Учитывая, что здесь сейчас а, находятся оперативные сотрудники. А, после, со после предоставления вам документов. Сначала нет. вы остановите SEO. Я определил вам документы. Вы сейчас препятствуете деятельности журналиста? На момент предъявления я документов надо либо убрать. Не, не надо препятствовать. Сейчас Если надо либо убрать в сторону, мы сейчас объясняем. Мы являемся оперативными сотрудники. Вы мы попросите, и все. Мы мы видим, прекращать видеосъем, видеосъем. мы знаем, мы мы знаем да, Хотя, на... в принципе, мы нигде мы мы законом прав. никаким мы не регламентировано, Это как у вашего достойного. Мы ведем видеофиксацию в защиты своих законов прав и интересов. И можете кордикать. Почему нам предъявляет исследование тот, кто нам еще не представил? На камеру можете Я на камеру не представляю, я Берите. Вы отказываетесь представиться? Дети вам... с полиции гласные или гласные друг из полиции. Я понимаю, по закону, объясняю. Mm -hmm. Если я был в форме, я вам обязан предоставить развернутым видео документы. Правильно? Вы Правильно? Представ являетесь представителем ОБД? Конечно. Естественно. Ну, тогда будьте добры, представьтесь. Дети с полиции гласная. Которые да, мы от полиции вызывали? Да, мы вызывали. Документы ваши. Да. У заявителя документы, вы серьезно сейчас. Конечно, у вас из сотрудников полиции достаточно. Они могут подходить мой статус сотрудников полиции. Кому мы да, вообще должны поставить его. Может здесь свидетельские показания еще будем брать? Ну конечно. Либо вадил последует. Вот, подтвердить сотрудник полиции, что да. вы сотрудник полиции. Ну, вот позади вас, вот сотрудник как? полиции. Как? Он скажет, это вроде сотрудник полиции, я за базар отвечаю и за клык да. Вы будете представлять. Вообще не ботайте на клык, да. а, За клык, не вот так скажется, да, за стола отвечаю. Писать не будете, или Протокол, Протокол принятия устного, в МВД устного заявления в рамках 736 приказа. Вот сотрудники ГУДС. Протокол принятия устного заявления. Кто вы кто такие? Скажите нам. Или вы писать не умеете? Почему не умеете? Давайте вспомним ну, вместе федеральный закон номер три, статья 5, ну, пункт 4. Что раз здесь Кто видел Сейчас. Должна быть приостановлена, так как здесь находятся сотрудники оперативных подразделений. Вы взяли? Кто? Сейчас объясняю Вы кто? съемки фиксации документы... Вы сейчас, сейчас препятствуете деятельности закон. журналиста. Вы кто? Конкретный, Вы кто? закон. Звание ваше. Пункт статья. Норму права. Вы меня слышали? Давайте. Вы угу меня попросили? Вы меня попросили. Что вас попросили? Прекратить видеосъемку. Конечно. Приостановить. Ваши просьбы отказаны. Я являюсь журналистом. Чего журналист? Вот чего. А вы, являетесь, а кому-то ты показываешь, ты не знаешь, с кем общаешься. Ты Не надо мне воспрепятствовать. Сейчас будешь показывать. Имея полное право себе. Вот снимать. этот молодой человек да? вот, не представился тебя. Принимайте заявление. Либо ответственность, вызывайте ответственность да. на месте. Вызывайте ответственного. Товарищ прапорщик, вызывайте ответственного на место. У нас конфликтная ситуация вот, на вот с тем человеком. Пожалуйста, вызывайте. Отказываются представиться. Бездействуется, бездействовать, видимо, собираются, да, судя по всему. Вызывайте, вызывайте, ответственно. Какой это отдел полиции территориального? 34-й. 34-й. Да. Какой у него адрес? А, так, Омская. Омская, Улица Омская, дом 3, 34. Отдел полиции. Но, я думаю, здесь нужно заранее гуглить. Говорите, как, как, и как есть, товарищ капитан, что данный сотрудник отказывается принимать протокол принятия устного заявления, отказывается писать. Тут вообще по идее школу. нужно. Вы спрепятствуете деятельности журналиста Раз еще здесь. У этого нет, значит, ты, будешь, не приезжает ответственность для форму. Есть нарушение общественного порядка мы не выявили. Есть потому что, считают, что ребята журналисты... Гражданские отношения. Да, гражданские Мы здесь вообще, по идее, не при делах. Чего мы здесь делаем о том, что они подговаривают других при 600 человеках свидетелей, что якобы заявитель отказался подавать заявление. Что, они по домам пошли, типа, да? Не знаю, говорит. Вот такие, вот такие полицейские, блин. Якобы, всем это полицейские видят.